Привет всем! Это, ну, заключительная игра серии Troll Face Quest. Под заголовок у нее Unlucky. И мне кажется, это вообще первая игра, которую выпустили разработчики. Я не знаю, чего здесь ожидать, но... Что? И все? Да, мне кажется, это первая игра, которую они вообще выпустили. Ну, может быть, не первая потому что ну, я не знаю что здесь может быть господи мы должны пугать человека что ли нет не понимаю а может быть и нет ну ладно так пошли дальше А, так окей мы именно не должны пугать человека ой не понимаю И все. Это было глупо. Э ключ кошечка. И поехали, давай. Все. Прошли уровень, дальше пошли. Ну давай. Э ключ. Э бабка. Не бабка. Э Ла -ля -ля. так нет все равно она должна упасть вспоминаем вспоминаем все навыки давайте ну ладно вы можете не вспоминать. извиняюсь я вышел чуть-чуть чуть-чуть вышел не туда не туда зашел извиняюсь опять так шляпу снимаем а, бабушка ребенок котенок кто-нибудь кто-нибудь так так так так так. big bank большой банк гласит надпись и ну на вот это вот снять должны мы я кажется прям сейчас сразу же возьму подсказку блин твою голову ладно берем кошечку берем 0 э, бомб все поехали поехали дальше это было логично так сделать э, синюю или красную кошечка красную или синюю э, с ноги ладно давай красную давай синюю Ладно, давай повторим. Давай синюю. Тоже, да? Типа, может это? Может, типа себе? Давай вот это. Себе. Должна быть четвертая. Зеленая, типа того. Есть зеленая. Так, зеленая. Зеленая. Должна быть зеленая какая-нибудь. Так, нет, зря нажал. Так, так, так, так, так. Давайте подумаем, давайте подумаем, потому что что-то сложно как-то. Так, блин, ну может быть чего-нибудь типа ну зеленое, но должна быть какая-нибудь еще третья, но ну. не бывает, чтобы просто так было, вот не бывает, вот ни разу не было, ни разу, ни разу, а ах, а -А uh -ах. <Clint .achi> давайте думать, блин, как как? Как пройти? Как пройти? Как пройти? Как пройти? Господи, блин, может подсказку взять? Нет, не буду брать подсказку. Нет. Нет, не буду брать. Нет, никаких подсказок. Нет. Блин, хотя хотелось бы, конечно. Так, погодите, а что он руку делает? Зачем он ну-ка погоди может по руке попасть нет что господи вы серьезно тупо тупо тупо тупо тупее некуда ладно кошечка давай вытаскивай вытаскивать там. не ну зачем целиком нет у него что-то в руках а чё в руках непонятно? О, точно. Вот так, да? Все, все легко и просто. Поехали дальше. Радиоактивные отходы. Вот. Ладно. Поехали дальше. Оп. Кинули. Переработали. Ладно, окей. Поехали дальше. Часы. Часы. Часы. Часы. Часы. Часы. С 10 до 21. Ха-ха-ха. Шутка года. Что? Эм. Ладно. Ладно. Это еще тупее, чем предыдущие. Ну, no, поехали. А -а -а. Нет, -нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Резать мы ничего не будем. Нет. А -а -а. Может быть, типа... Нет, здесь это не зависит от того, насколько ты будешь хорош и угадаешь. Нет. Да, здесь любую, видите, я на дальнюю тыкнул, если честно. А... Ну, давайте еще раз. Подумаем, подумаем, что здесь может быть, что здесь может быть, как это сделать? Ах сложно сложно однако но давайте думать а -а -а -а -а. так что может быть я если честно вижу что здесь что-то как-то не очень-то и похоже на то что надо резать может быть себя зарезать надо М а -а -а. погодите а кнопка перестала у нас быть текстура той нет не... что ладно окей больше смотреть на текстуры. А... <социк> типа... <социк> Таракан. Нет, дальше открывать не буду. Таракан! Поехали дальше. Закрываем. Рекламы много-много рекламы. А! А! -а, -а! смешно смешно все вот здесь а -а -а -а. что делать нет вот это сейчас вообще непонятно как-то прям сложно давайте заново начнем блин как так вообще? Да блин, это нечестно. А, я... нет. А... Да что такое? А? Ну вот, что это такое? Так. Заранее надо подумать, потому что, ну, понятно, что здесь не надо уезжать просто от него. Может быть, надо отъехать, но когда он выйдет целиком, может быть, что-нибудь еще сделать? А? Нет, не знаю. Так, думаем. А... А... Сложно. Как же это сделать? Звуки эти поганые. Вот, че? Что... Чем мне делать, а? Чем мне делать? Может быть, типа выключить его? Что? Не понял. Я сейчас не понял, что я сделал. Ладно, поехали дальше. <с daí> Довольный такой. Ладно, поехали дальше. Угу. Uh... Uh -huh. Так, я вижу мордочку. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Чё? Нет, это не, это нечестно. Да, блин. Нет. Ладно. Вот так, вот так. И как на все нажать? хрень ладно поехали дальше все лопнули все шарики поехали дальше я видел что там шарик но его просто надуть надо было это неинтересно что-то еще нет все ключик вентилятор включить кошечка теперь нужно типа что типа на все монетный глаз поехали дальше 10 за 20 секунд Нет, ну это все это их девять. Все уровень пройден. Следующий уровень. <плёх> uh -huh. Кинь. Молодец. Кинул, и вправду. Дальше кинул. Хорошо. <плёх> все ясно поехали дальше так вот он ключик я вижу нам нужно соединить закрыть что что мне надо сделать типа и что и что это и что это как-то сделать так эм... Вы видите что-нибудь именно меняющее свою текстуру на другую, на другую, на другую, на другую, на другую, я, я. А, нет, ну то, что подойти надо, это логично. А, стоп, хотя погодите. Так нечестно. Игра, тварь, игра. Нет, стой. Нет, идиот. Он идиот. Может, типа. Все? Да. Бьет. Эээ... Стоп, погоди. Во. Все, понятно. Поехали дальше следующий уровень попрошу вас кошечка ключик кошечку я видимо одну все-таки профукал Ага, типа сразу красную нажал и нет нет сто раз зеленую тыкать но это же ладно окей будем тыкать тыкаем тыкаем тыкаем тыкаем тыкаем тыкаем тыкаем тыкаем Давай же, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Там, наверное, будет 99, а потом нажимаем красную, типа того. Так, да, да, да, да, да. И все. Типа не попасться, чтобы. М -м -м, ладно, пофиг. А -э номер 13 а -э Наша лошадь. <м gospel> Ладно. А если? Нет, стой, я. Так. Теперь мы опускаем, идем, она идет. Все. Номер 13 победил. Поехали дальше. Разъяренный бык. Мы его поднимаем, поднимаем. Да, Та, там, там костюм. Вот так и да, все даже его резать не надо поехали дальше ква э, ква ква ква ква. такая просто мега лягушечка поехали дальше ладно ну как дальше заново поехали э, пока что не понимаю давайте подумаем по-моему, это легко. Ну, реально игра легче предыдущих, опять же. То ли я привык, то ли еще что случилось. А если мы... Да, все-таки надо прыгнуть было им. Uh, я так и подумал, в принципе, что надо им прыгнуть. Я сразу понимал это. Так, мы это берем. Мы вот это... Типа... Типа тысяча. Типа миллион. Нет. Нет. Все, обналичили. Забираем бабло и валим. Пошли. Парковочка. Давай два. Тро. Ло-ло. Нет. Тро-ло-ло. О. Поехали. трол -ло, ло Так и знал. Так и знал. А, сердце... Сердце моё восстановилось сердце моё Стоп, а если я отключу какие-нибудь провода? Нет, не отключаются, да? А, типа, может быть... Микрофон как-нибудь отрубить ему. Что? Пог... Э... Не понимаю. Так, стоп, не понимаю. Э... Погоди. Убери плакат. Ну, пожалуйста, убери плакат. Плакат убери. Плакат убери. Ну, пожалуйста, убери плакат. Ну, убери. Ну... Как бы тебя... плакать тебе в, в ноги, а? Как тебя убрать? Я уверен, что если я уберу что-нибудь типа сердца, вот этого вот... Угу. Mm -hmm. Блин, сложно. Сложно. Сложно. Думаем, как пройти. Я очень хочу понять, как пройти, потому что это сложно. Угу. Mm -hmm. Так. Стоп. А... Что? Серьезно? Это я, честно, подсмотрел. А... Вы не думаете, что это я... Как бы... Так. Ага. ла-ла-ла-ла-ла. И все? Нет. Еще? Еще? вот um. так все <св> пошли на пенале дайте следующий уровень um. uh. нет нет <с> господи а как же это глупо Ы, блин это реально глупо может быть ничего не де... нет а стоп погоди окей ну давай типа один прыжок второй прыжок и теперь мы тонг. того все надо было на него нажать так поехали дальше так ключик кошечка а -а -а -а. Такой Ладно а Что если Будем сверлить, сверлить свер... Погоди О Ничего себе Стена отодвигается, вы понимаете Ладно, следующий уровень, поехали Ракушка, хочу ракушку Хочу краба Давай, опускай крючок свой. А, но он довольный. Нет, ну. Что за че за рыба, господи? А, че это такое? ешь Морской ешь ох нифига себе вот это они замудрили конечно поехали дальше чё 13 этаж нет поехали вверх теперь еще Ага. А, а если типа 13 вот так нет не получится ну да скорее всего не получится но надо же попытаться что-нибудь, типа... Они же любят вот такие вот загадочки. В которых ты добавляешь, типа, троечку. Тринадцать. Нет, погоди. Сейчас. А если мы... Типа... Нет, ну, что это такое? Нет, нет, я сказал. Мы должны понять. Давайте подумаем что же надо нам а погоди, а если я типа, о да, затыкать а -а -а -а -а! и до тринадцатого доехали е -е -е! все все игра пройдена так, э, я видел то. Та... Кошечки мы не все собрали. Ладно, пофигу. Э, нет, синий не то. Все, тихо, заново. Типа, 9. Девять... Э, нет, погоди. Сейчас, сейчас будем думать. Сейчас будем думать. Погодите. Э, я уже, наверное, из ошибку да, сделал, типа. Не, давайте заново начнем. Чтобы, как говорится, с нуля было все. А, так, что может быть не так? Ну, вот бомбу, может быть, отрезать надо. Так, красный я не буду трогать, потому что это бесполезно. Синий мы уже резали. А что если взять да уйти? Или... Погоди. А пароль есть ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Че, серьезно? Вот это. Ладно, давайте еще один секретный уровень у нас есть. Но он 34, между прочим. Надо было сначала его пройти. А... Ну, он, давай сначала этот. Ну хорошо. Давай теперь этот. Они все будут подходить, я уверен. Нет! <гас> Ничего себе! Они не все будут подходить! Вот это да! Ладно, желтый. Открываем. Э -э, берем зеленый. Не подходит. Ладно. Желтый. Дальше поехали. Вот такой. Телесный. Дальше поехали. Э -э, солнцевидный. Нет, серединковый надо брать. Ладно, давай. Правый. Левый. Средний. Нет, не потом. Серьезно? Серьезно? Игра. Правый. Левый. Левый. А -а -а, сколько их тут? Теперь серединковый. А, у них же здесь есть отметки. А его просто так... Золотая какашка. Так и знал, что там какая-то подстава, поэтому игра пройдена. Выбор уровня. Пять новых уровней. Посмотрим, что здесь. Какой-то покер. Крутите барабан. Что здесь можно сделать? Здесь вот бабочка его интерактивна, здесь вот фишка его интерактивна. Типа давай. 14, черная. Ага. Ладно. Ладно, сейчас пройдем. Сейчас мы, мы сейчас пройдем. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю, Мы его пройдем. Пройдем, пройдем, ребят. Не паникуем. Так. Просто надо поставить на все. Может быть на все можно поставить? Не знаю. Вряд ли. Вряд ли это на все можно поставить. Но надо подумать. Может быть возможно все-таки поставить на все. А, ну окей, okay, давай. Стоп, а если я... Нет, погоди. Давай-ка заново. К чертям. Ой все ладно следующий уровень кошечка вот она кошечка так комары налетели на нас зря комары на нас налетели но комары могут конечно они такие твари как говорится а если мы их хотя чем потравим ой я просто зажал на него на тебе комар дай следующий уровень М -м типа победить троих а. да да хорошо если я троих забью Обиделся на меня. Вы понимаете? Я просто на... в другие точки тыкал. Нет. Хрень. Заново. Все равно хрень. Нет, думаем дальше. Думаем дальше, ребят. А, ну он должен как-то что-то не то сделать с нами. Типа, давайте всем коктейли отдадим. А типа может заставим всех пить теперь а <с> кажется я понял кажется я понял в чем прикол так давай допивай так пьем еще так и ты пей все попили а теперь прыжок нет все равно хрень ладно давайте еще раз э -э ой с, уже с другого места да а, а почему чеп а ой да с такого места ага. Можешь затыкать а не зажимать потому что то есть я именно зажимал о желтая водичка вот вот что надо было оказывается и давай третий во третий пабах. все ладно давайте следующий уровень вот она десятая кошечка я не мог пропустить просто физически не мог вы же знаете я не такой я не такой О, ничего себе. Я ее открутил? И игра пройдена? Не, я не верю, народ. Давайте последний секретный уровень. И... Так, и вот он. кое-как пиццы захотелось я зажал блин наверное так не стоило делать Сорок первый уровень между прочим думаем думаем думаем та так так так так-так-так-так-так-так-так-так Uh, как же это пройти? Ой, как это сложно. Ой, как это сложно. Ой, блин. Так. Подумаем. Ладно, давай. Ну, окей. Один кусок тебе, один кусок ему, один кусок тебе, один кусок ему. Uh, один кусок тебе, один кусок ему. И, может быть, кто-то придет. А, хотя, погоди, почему? Может быть, надо, типа... Нет, погоди, ладно. Нет, сейчас, погоди, давай заново. Что-то фигня получается у нас, как обычно, как обычно. Э, думаем. Погоди. О, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Ну, как бы все. На этом мы прошли игру. На этом мы меньше всего затратили подсказок. А так, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, посмотрите другие игры этой серии. И... Ну и другие видео тоже посмотрите.